Снова всем welcome! Это снова я, ДНГП. Сегодня хорошая погода. Я решил немного прокатиться на байке, по мотомагазинчикам посмотреть, что где продается, где какие цены. И вообще в целом показать вам заодно. едет на хабе Ха хаос я кстати что-то покушать хочу надо будет потом заехать покушать еще Но на данный момент и нам главное успеть до темноты хотя бы заснять там этот магазин Там реально сделали офигенное место прям мотомекка на самом деле там очень много магазинов появилось ну раньше не было там появился магазин Пускварные, триумфа фондовский полноценный магазин появился насчет ямахи не знаю но скутеров очень много появилось Не буду заходить сейчас магазины, если честно здесь э, надо на весь день приезжать тут очень много всего тут вот начиная с вот магазин Сокс. далее red baron пожалуйста там три этажа мотоциклов далее туда вон триумф там магазин новый появился у стороны там магазин вон хонде от ктм там же их у скварных где КТМ давайте заедем посмотрим что там вот как это все выглядит Харли дэвидсон здесь плаза И вот видите просто огромная площадь кавасаки сузуки скутура разные ну, красиво сделано и так вообще вот оформлено. Даже гаражи такие есть мотоциклетные. Байк-мол. Байк-мол там, видите, даже Это Дукати. Ну, Дукати он и раньше был. Здесь вот Дукати. Сервис-технический центр. Это еще что-то тут. Так, ну мы туда не поедем, мы сейчас здесь разбернемся. Что тут у нас? Как я уже говорил, я внутрь не пойду, но это просто, блин, дохрена времени уйдет на это. Сейчас заедем на парковочку, глянем. Вот здесь, видите, скутера. И вот этот Юмедия, там известный магазин поддержанных мотоциклов. Там два, даже три этажа ложных мотоциклов, очень много всего. Это вот мы находимся сейчас под зданием этого Харли Дэвидсона. хонда их там просто тьма вы посмотрите сколько там их наверху законсервировано там к какие толкай мучайся да да это прикольно конечно ладно мы сейчас тоже туда же направо съездим с чуваками здесь вот раньше был оффроуд, вот здесь стоял магазин, но его убрали. Да. Поедем, съездим на, на Шимовский пляж, там вдоль, вдоль побережья проедемся. Там хорошая дорога, красиво. Возможно, гамбургер какой-нибудь заточим там. Там классные гамбургеры с Гавайев продают. Ух ты да какая, тачка, смотрите. Я не знаю, это... Линкольн, походу. Если честно, в американских вот этих машинах не особо разбираюсь, особенно старых. Да. Погода сегодня самое то. Как раз покататься, как раз посмотреть, что где как, поездить. плазу мы потом заедем другой раз там есть на что посмотреть в этой плазе но ну, а у нас сегодня покатушка поэтому просто едем кататься это уже я много поснимал С правой стороны И мы едем на Кстати, что там что играет? Теннис Теннис большой Это хорошо Ноль эмиссии И Вот лифт новый едет впереди Nissan Nissan Leaf На поворот, наверное, стоят, да? Тут, ну, тут на поворот не только Да, это уже Чигасаки. Чигасаки, оно же и нашимо Вот моя любимая заправка NS&Jet Там принимается очень много способов оплаты в частности, я использую AnyK, это такой, типа, прилог, маленький. На ключи вешаешь, и можно им расплачиваться. Он привязан к кредитке. Очень удобная штука. Не надо с собой никаких кредиток, ни денег свозить. Просто приехал, приложил, и все, он водонепроницаемый. Там такой. А вот она пошла на как бы дорога вдоль побережья. С правой стороны находится э, именно океан уже, там пляж, океан. С правой стороны слева, ну, жилая, жилая застройка вот за этим лесополосой. Здесь просто плохо видно. Странно едет на этой Хонди, я не понимаю Ну какой! Ной! С гнутым номером. Видимо, любитель под... Превышать скорость под камерами. Ну, потому что обычно номера ник никто не гнет, а этот прям реально его загнул прилично так. Ой, этот ученик вот впереди едет. Вот с этим значком зелено-синий, ой, зелено-желтый. Машин сейчас много, кстати, из-за того, что многие едут на пляж, с пляжа, туда-сюда, обратно, там очень много автомобилей, особенно тех, кто на выходные выезжают куда-то на, на природу. Это, я вам скажу, еще не самый, не самый загруженный день. Бывают дни такие, что здесь даже не протолкнуться, не то, что вот так ехать, а с лыжником машины идут и очень сложно ездить. Это на тему отсутствия пробок. Пробок них очень много. Ммм, со случком пахнет. Кто-то, видимо, барбекю делает. Сейчас, кстати, очень многие ездят на пляж барбекю делать. Там очень много площадок пробикюшных. Что, что такое? кататься по побережью, где пальмы, море, или как океан, пляж, вон сидят, барбекю, барбекю делают, это классно. Единственная проблема, когда сильный ветер с этого пляжа, песок летит в еду и ха, вся еда будет в песке, это очень неприятно кушать. Но когда нет сильного ветра, в целом нормально. Мы иногда тоже ходим с семьей на пляж. леса такие идут вдоль и, и все огорожено блин вот я не понимаю зачем они огораживают лесополз почему нельзя сделать там какую-нибудь ну аллею или дорожку там внутри чтобы люди могли гулять свежим воздухом дышать зачем огораживать вот это все Понятно, что данные деревья здесь посажены для того, чтобы песок сдерживать с пляжа, чтобы он не улетал в город, в город, и чтобы не, не попадал людям в дома. Но все равно можно же сделать было. на самом деле одна из моих любимых дорог вот это вдоль пляжа здесь всегда свежий воздух хорошо свежо там где самая нашима вот этот островок там очень много разных мест где можно отдохнуть тот же дельфинарий аквариум потом разные кафешки смотровые площадки это, наверное одно из немногих мест где реально можно ну отдохнуть в японии потому что все остальное ну как бы не очень интересно для меня если честно всякие храмы камакура там все остальное но ну, это такое себе о серфингисты здесь кстати да вот на айнашиме очень много серфинг серфингистов и прям живет недалеко они прям в 5 утра приезжают сюда на велосипедах с досками сбоку там Вешает их и покатаются с утра пару часиков, и на работу. Да, здорово. Да, как вы можете понять по моим видео, я не фанат всяких храмов и всяких исторических мест в Японии. Поэтому контента у меня очень мало, но и мне не особо интересно ждать по этим вот старым развалинам. Единственное, единственное, есть места, которые действительно интересные, ну, с точки зрения, вот, э, посмотреть, вот, если они на самом деле сохранились еще с тех времен, не тронутые, скажем так, не отреставрированные, а не тронутые, и вот и посмотреть, как вот люди просто жили в те времена. Ну, разок можно. Я, если честно, давно еще там, ну, ездил по разным местам. Смотрел городки такие небольшие, старенькие прям. Вот, но, живя в Японии достаточно долго, уже больше десяти лет. И могу сказать, что если честно, это уже поднадоело, потому что все эти городки, они однотипные, старенькие вот эти городки, где можно смотреть на что-то. Вот он, пляж. Кстати, здесь очень много народу. Если вы не любите, чтобы много народу было, то здесь не, не, не очень хорошее место. Потому что э, сюда приезжают в основном все со всей Японии, практически с Токио, там с других городов, китайцы и все и туристы тоже едут. Да, ну вот здесь видите серфинг школы, Макдональдсы, кафешки, вон Ocean резорт, Папов, мотели. Сейчас помедле не поедем, чтобы это все рассмотреть внимательно. Туалеты вот бесплатные, мост кафе, мостбургеры и кафешка с ним. При райд. Вон она и нашима, с правой стороны тут вот смотровая. И с левой стороны лобстеры, кафе, девочки здесь все красивые такие ходят, в юбках, в шортах, жарко потому что, а вот аква... Этот, э, аквариум местный. бары да здесь уже это въезд туда чем мы туда поедем не поедем я не знаю вообще стоит ли туда заезжать или не стоит там на самом деле ну как бы особо то смотреть не на что но если, если вы там не были, то рекомендую. Там хорошая такая тропа для хайкинга. Можно пройтись, посмотреть. Но если вы там были уже раз, то я не думаю, что вам будет интересно особо туда. Камера-то работает вообще? Нет. Это, может, вообще не работает? А, нет, смотри-ка, работает. Но батарейка на исходе. Скоро кончится. Да. покушать. Сейчас что-нибудь сообразим. Сообразим куда-нибудь. Тут вот дороги. Да, вот эта дорога туда. И на иношима, вот она вправо уходит. А влево там дорога на этот. Покушать там улица. Я здесь проеду вообще, нет? Что тут? Чего вы здесь встали? Кого вы ждете? А, туда въезд запрещенный, дрян, потом Там пешеходная улица в выходные дни, да? Давай чуть проедем прям. Автобусная остановка здесь. И вот. Китайская лапшичная Че, такси? Такси вызывали? Сейчас подвезу, чё? <с> Давайте, садитесь Кстати, здесь рядом, вон там находится Камакура Буквально здесь Не знаю, но Минут 15, наверное Пешочком 15-20 пешочком туда и можно посмотреть на этого Будду большую большая статуя Будды там блин батарейки нет ладно вот такой вот небольшой вот видос небольшой пробег на мотоцикле надеюсь вам понравилось если понравилось не забывайте подписываться ставьте лайки, делитесь этим видео с друзьями и нажимайте на колокольчик чтобы не пропустить новые видео о Японии. А также подписывайтесь на мой телеграм-канал, ссылка будет в описании, где я буду публиковать все последние изменения о, о канале, о новых видео уведомления, а также э, всю информацию о моих планах. Ну все, до новых встреч, увидимся.